Всем привет! Вы на канале MBS Group и вы просили, вы ждали, вы получили прямо в этом видео будет распаковка грандиозного, могущественного, дорогущего. Вы понимаете чего? Он лежит у меня под ногами. Вы готовы это увидеть? Это будет грандиозный ролик на моем канале. Поэтому ставь лайк и подписывайся. Я жду. И сразу мы приступим к распаковке. Ты готов увидеть это? Ну окей, я достаю. И это распаковка самого крутого предмета, который называется швабра от фирмы Дерь... Ой, Дерьма. Сейчас мы ее распакуем. Uh -huh. И я вам покажу, как она моет полы Немедленно, начинаем. Теперь в какой-то очень странной упаковке Ну погнали тогда Готовы? Достаем Вау! Оказывается, его еще самим складывать надо. Приступаем к сборке. Я так понимаю, это крышка от PlayStation. Так. Это не знаю, это если ты бомбишь, это чтобы разбивать PlayStation. Так, это, я думаю, вторая крышка от PlayStation. Вот. А это, наверное, сюда надо там бензин. И вот так вот мочить, да. И тут поджигать. Ну, короче, разберемся. Погнали собирать нашу консоль. Так, сразу видно. Это надо сделать одну длинную палку, чтобы сильнее ударить по PlayStation. Так, вот только как это сделать. Я не знаю. Так. Ага, понятно. Ну, наверное, так. Вот. Да, надо вот так. Потом, вот, крышка от PlayStation 5. Так упаковано все. Так, ее я понимаю. Так, надо немножечко перевернуть. Так. По-моему, мне какую-то поделку подсунули. Так. И еще одна крышка от PlayStation 5. Сейчас я ее наклею. Так. Ч ⁇ Вот так это, что ли? я думал PlayStation белого цвета. Ну, короче, вот такой вот PlayStation. Пойдемте тестить его. Fortnite зарублю сейчас вообще до ну что, погнали затестим этот PlayStation. Кстати, напишите в комментариях, какая ваша любимая игра. Вот посмотрите. Видите, да? Приблизь. Вот отсюда посмотрите. Вот uh -oh. вода прям. Вот так вот делаешь и вот так. Брызгаешь. Вот, туда нажимаешь, и вода течет. И просто так вот моешь полы PlayStation. Ну, если вам понравился этот обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем пока!